Документы платежное поручение оформляют, что перечислить денежные средства получателю на основании существующих договоров. Получатель может быть поставщик продукции, оборудования или услуг, государственное учреждение, управление федерального казначейства, пенсионный фонд, удержание денежных средств и зарплат сотрудников, уплата налогов и сборов, алименты, уплата штрафов, профсоюзные взносы, перечисление структурным подразделениям, филиалам или сотрудникам, например, выплата командировочных расходов. Когда приходит задача с текстом принять счета на оплату», значит необходимо создать документ «Платежное поручение». Создать документ «Платежное поручение» на основании документа «Планируемый расход» возможно из раздела «Денежные средства» и путем перехода в раздел «Учет договоров в БИД». Рассмотрим первый способ. Перейдем в раздел «Денежные средства» – «Расчетно-платежные документы». В форме «Журнал расчетно-платежных на документов» нажимаем кнопку «Создать». Из выпадающего списка выбираем вариант «Платежное поручение». Откроется форма создания документа. В поле «Документ основания» необходимо указать планируемый расход, на основании которого создается платежное поручение. Нажимаем на кнопку с изображением трех точек. Появится сообщение. Перед выбором документа основания необходимо записать документ «Продолжить». Нажимаем кнопку «Да». Документу будет присвоен номер. В форме выбора типа документа основания выбираем планируемый расход. В списке документов планируемого расхода находим нужный документ. Для этого нажимаем кнопку «Найти». В поле «Где искать» Раскрываем упадающий список и выбираем ту колонку, по которому будем искать документ. Например, найдем документ по номеру. В поле ⁇ Что искать ⁇ вводим номер документа. Затем нажимаем кнопку ⁇ Найти ⁇ Тогда список документов будет обновлен. Выделяем документ и нажимаем кнопку ⁇ Выбрать ⁇ Появится окно, в котором следует выбрать один из способов заполнения документа. По умолчанию выбрано значение Заполнить все. Нажимаем кнопку ОК. Реквизиты платежного поручения заполнились автоматически. Рассмотрим второй способ создания документа платежное поручение. Переходим в раздел Учет договоров в бит. Планируем расходы. В списке документов находим и выделяем планируемый расход, на основании которого нужно создать платежное поручение. Затем нажимаем кнопку «Создать на основании платежное поручение». Обратите внимание, создать платежное поручение также можно из формы планируемого расхода. Откроется форма платежного поручения на создание. Реквизиты документа заполнены автоматически.